Меня зовут Перуза Марченко, компания, директор агентства Санкт-Петербург-82, компания ППФ, ППФ – страхование жизни. А мы входим в большую, дружную, очень финансовую, сильную семью, группу ППФ. Холдинг ППФ представлен в 24 странах на мировом континенте. За прошлый год компания поддержала своих клиентов в разных случаях, связанных э, с травмами, с серьезными проблемами, с серьезными опасными заболеваниями, приятными и не очень приятными событиями, на сумму практически 6 миллиардов рублей. Вот эти буквально несколько слов о том, что мы э, серьезная компания номер один по страхованию жизни у нас в Драге. А мы компания, которая входит в огромный восточноевропейский холдинг ППФ, ППФ Группу. И мы выполняем свои обязательства, потому что мы защищаем мечты наших клиентов. Ну, теперь давайте перейдем к тому, собственно, ради чего мы здесь собрались. Вы знаете, работая с нашими клиентами, мы часто сталкиваемся с семьями, мы часто сталкиваемся с тем, что нам приходится помогать иногда разрешать какие-то задачи какие-то конфликты. Что такое семья? Семья – это то, с чего начинается жизнь каждого из нас когда мы родились, это наши родители, это наши близкие. И семья – это то, что остается с нами навсегда. И бывает так, что не всегда в семье, скажем так, одинаковое мнение или не всегда семья приходит к одинаковому мнению в отношении управления финансами. Так вот, именно такой вопрос сегодня мы будем с вами решать. Что произошло? К нам обратились супруги назовем их Маша и Миша, да? я немножко о них расскажу. Итак, Маша и Миша, они живут в браке уже больше пяти лет, и первые конфликты, казалось бы, посади, позади уже, там, да, но не тут-то было. Маша, да, и у них есть сын, да, кстати, Маша после декрета так и не вышла на работу. Сыну уже скоро будет, уже 5 лет. Она продолжает заниматься домашними делами, а Миша – кормит и в семье. То есть Миша работает и зарабатывает. Да? Миша, кстати, работает менеджером по продажам. И он приносит домой зарплату, Маше отдает ее, Маша оплачивает счета, покупает продукты, ведет домашнее хозяйство и тратит деньги на другие нужды семьи. И Мише очень не нравится, что Маша постоянно жалуется, что нет денег. И постоянно просит у Миши денег еще на что-то. То на игрушку ребенку, то на поход к мастеру маникюра, то на, на какую-то обновку, то на самое необходимое. Да? Мише, то еще на что-то. Да? И Миша уверен, что Маша транжира, и она не умеет правильно распределять расходы. Ну и плюс она не хочет работать, говорит Миша, да, как-то вот говорит это, вот тихонечко, но все-таки говорит, да? а, и как же ему тогда, бедному Мише вот обеспечивать всю семью, как решать такие сложные задачи, которые стоят перед, перед семьей, да? то есть подведем итог, Маша обвиняет Мишу в жадности и в том, что он мало зарабатывает, в маленьком доходе и о том, что он пропадает на гулянках с друзьями по выходным. И Маша убеждена, если бы Миша не оставлял себе существенную часть дохода, то и цели было бы проще закрывать, и она бы перестала жаловаться на нехватку денег. Вот, вот, вот такая, вот, казалось бы, жизненная совершенно ситуация. Я думаю, она не нова, она не оригинальна. Но в ней нужно разобраться. И сегодня нам помогут разобраться в этой ситуации, непростой жизненной ситуации, профессиональные финансовые консультанты. Да? Пусть это делают профессионалы. Пусть Маша и Миша отдохнут, а вот выяснять отношения будут а, финансовые консультанты. сегодня мы пригласили директора Центра финансовой культуры Елену Феортистову, Елена, помашите нам рукой, да, Елена уже, Центр финансовой культуры уже 14 лет обучает людей финансовой грамотности, да? Елена директор Центра финансовой культуры, она же главный тренер, она третийский судья, она финансовый консультант СПБГУ, Минфина Российской Федерации, Ранхикса и так далее, и вот City Business School, то есть вот я даже как бы всех регалий перечислить могу, да? консультирует она уже с 2005 года, причем еще она имеет пассивный доход и инвестирует на российском и американском фондовом рынках, да? то есть совершеннейшие знания финансовых инструментов а, и а, финансовой культуры и грамотности, да, чему а, центр и учит. И Юрий Тухин а, ⁇ это сотренер а, центра финансовой культуры, а, дипломированный финансовый консультант, тоже от хиз и Министерство финансового немщины Российской Федерации. Он консультирует по финансовой грамотности уже с 2017 года, все очень в таком, знаете, современном, позитивном русле. И Юрий сам тоже инвестор, он инвестирует на американскую фондовой бирже уже более двух лет. То есть вот таких профессионалов мы пригласили сегодня специально для вас, для того, чтобы ребята помогли нам спасти семью, спасти семью от, от, от развода, в прямом смысле слова. Причем, что самое интересное, Юрий сегодня будет защищать Машу. Юра, вы не против? Только «за». Хорошо, да. А Елена будет защищать Мишу. Итак, ну, представим слово, начнем, наверное, с защиты девушки, Маши, да. Юра, представляем, вот вам первое слово. Пожалуйста, начинайте. Спасибо. Я полностью поддерживаю своего клиента и согласен с обвинением. Миша мало зарабатывает. Мужик должен зарабатывать. А если у вас не получается то определитесь со своими бизнес-процессами, работайте с клиентами. Ведь проще продать старому клиенту, а не искать нового. Делайте до продажи. Миша, если вы работаете в найме, то поймите, как выстроить карьеру в вашей организации. Выстроить бизнес-процессы можно вот на любом рабочем месте. Определите, что вы делаете сперва, а что потом. И работайте над ошибками. Поймите, какой результат должен приносить ваш труд для работодателя. И работайте в этом направлении. Ух, Юрий, Юрий, а вам мужика не жалко? Сердечко-то оно одно у нас, у каждого. Вон, как болезни помолодели. Инфаркты, инсульты – это уже не за 60. Это люди после 40 уже страдают. И гибнут от них. А вы верно заметили, Михаил кормились семьи. Он как должен будет решать вопросы, если случатся неприятности со здоровьем? Или у вас есть варианты? Конечно, есть полис долгосрочного страхования жизни. Помогает защитить и сердечко, и печень, и у другие органы. Вот случится у Миши инфаркт. Деньги сразу нужны. А почему Миша не позаботился о себе и о семье и не купил страховку? А вот был бы полис у Миши. Семья получила выплату по этому полису. И направили бы деньги на лечение Миши. И снова бы Миша пошел работать дальше. И при этом спустя годы накопили бы первоначальный капитал. Хорошо, я согласна, что Мишу надо защищать. Хорошо, я согласна с тем, что Михаилу требуется полис. Но давайте не будем забывать, что семья – это никогда один пашет, а другая красивая. Оба должны работать на благо и интересы. И ваша Маша – транжира. В ее руках бюджет всей семьи. Почему она не ведет бюджет? Пускай распишет обязательные регулярные расходы, обязательные нерегулярные, и, конечно, укажет, какие расходы есть необязательные. И, кроме того, не просто распишет, но еще и сократит расходы хотя бы на 3-5%. Вот вы, Юрий, например, знали о том, что откладывая всего по 100 рублей в день на депозит пять 5%, за 10 лет можно накопить полмиллиона. Нет? Так я за вас посчитала. Так и передайте вашей Маше. Простите, наша Маша не против копить. Она умеет. Но вот Миша возьмет накопление и пойдет купить себе лодку. Тоже мне, рыбак. Ха! Сколько денег освоил на свои хобби уже, а? А каждый выходной с друзьями в баре? Это разве не транжирство? А я посчитал. Вот, пожалуйста. Три тысячи рублей посидеть с друзьями и так три раза в месяц. Итого минус девять тысяч из семейного бюджета. А эти деньги можно было бы и в отпуск, всей семьей поехать. Если бы Миша откладывал их ежемесячно, а не транжирил с друзьями, в разбеге на год получилось бы 108 тысяч. Вот все перед глазами. Слушайте, ну а что мы тогда с вами тут отношения-то выясняем? Если обе стороны согласны накапливать, так давайте составим список совместных целей. Вот у Миши такой уже есть. Пускай и ваша Маша его составит, определит, какой дом она хочет, за какую цену и в каком году машину, в каком году, конечно же, обучение и рождение ребенка. Вот Миша, например, мечтает о дочери, ведь наследник у него уже есть, обязательно про пенсию не забыть и на правах главы семьи, между прочим. Миша просил передать, что давайте-ка бюджет из разряда общего перейдем в разряд смешанный. Я поясню на примере. Всего три типа бюджета. Общее – это когда все расходы и доходы общие. Кто бы сколько ни зарабатывал, кидаем в один котел и из него тратим. Отсюда не нередки, конечно же, и заначки. Не в этом ли вы обвиняете Мишу, дорогая Маша? Конечно, в этом. Раздельно – это когда каждый отвечает сам за себя. Но напомню, у нас зарабатывает Михаил, и, соответственно, Маша не смогла бы себя обеспечить. Но вот если Маша устроится на работу, ну, хотя бы просто на свои шпильки будет зарабатывать и 60% от своего дохода направляет на достижение общих целей, то тогда и Миша готов в этом участвовать. 60% отдавать, машину купим. Ведь машина нужна же для всей семьи. Вот Михаил очень мечтает о машине и уже давно. Хорошо, мы согласны, список составим. И даты, и суммы определим. Но как же быть шубой? Мария давно ждет, а Миша обещает шубу лет пять купить. И что, теперь второй год в старом буховике ходить? А вы еще дочке говорите? Ну куда это, а? Если Миша включает машину как общую цель, тогда настаиваю заложить на обучение вождению Маши и определить год, когда все-таки будет куплена эта обещанная шуба. Наконец-таки. а? Для этого предлагаю составить финансовый план, и расписать, с какими доходами и расходами, когда и что можно будет достичь. И мой клиент Маша подсказала мне, что зарабатывать, не напрягаясь, 1020, она сможет. Но чтобы было время и там продолжать заниматься, и отдыхать, и 60% от своего дохода она готова направлять на общие цели. И остальное тратить по своему усмотрению. А Миша готов, честно, выделять на общей цели по 60% от своего дохода? Но тогда и шуба должна быть общей целью, ведь цена на нее более 100 тысяч. Ну хорошо. Вы знаете, я соглашусь с вами. В конце концов, семья – это никогда каждый тянет одеяло на себя, а семья – это когда мы помогаем друг другу достигать совместных целей. Давайте составим финансовый план. И определимся, какие являются цели долгосрочными, какими являются среднесрочными и краткосрочными. Дополнительно, я обещаю, как представитель Михаила, что со всех своих доходов Миша честно будет выделять 60%. За Заначек больше мы не будем. И да... Согласна. Пускай шуба станет общей целью, потому что накопить на нее будет вместе быстрее и проще. Ну и мы определим, в каком году мы ее достигнем. Отлично. Маша готова устроиться на работу и согласна с предложением Михаила. Осталось только подвести итог. Итак, ребята. А, спасибо, Лена, спасибо Юрий. А, я задам а, такой вот риторический вопрос. То есть, смотрите, к согласию пришли, а, общие цели прописали, да, даже шубу включили. Ну, конечно, шуба, она не только для Маша. Маша в шубе будет украшать Мишу, Миша будет доволен за Машу. И, да, и вот будет как бы все, все очень красиво, мир, лад э, в семье. Да? И машина, конечно, нужна, и ребенка будут. То есть все хорошо. То есть Маша и Миша должны будут для этого больше, ну, не больше, скажем так, а работать, да? чтобы иметь доход. Я правильно понимаю, ребят? Да, да, конечно. Скажите, конечно. пожалуйста, что? может этому помешать. Я ну, стоял на своем Стоять, Конечно, здоровье. Поэтому ага. предлагаю. Да, Юр, мы помним ваше предложение по страхованию жизни. Действительно, действительно, достичь финансовых целей может помешать какие-то серьезные проблемы со здоровьем. Долгосрочное страхование жизни – это финансовый инструмент, который позволяет защитить ваш бюджет от нецелевых расходов. Да? Поддержит уровень жизни Человека, и самое главное его семьи, и плюс еще создаст а, какой-то капитал или накопление к тому возрасту, когда работать уже не захочется или не замужется к золотому. Да? И, конечно, самое главное, самое главное, он поможет реализовать ваши давнишние планы и мечты.